Здравствуйте! Сейчас перед вами зебровый один окраса мормозет. Даже у таких простых видов аммадинов, как зебрики, существуют различные окрасы. Вот это самец. Также хочу вам показать самочку. Окрасы этих птиц бывают разнообразные. от э, совсем белых светленьких до более темных. Сейчас вы видите цветовую палитру э, зебровых мадинов. Вот, вот это вот э, окрас называется пингвин. Как вы видите, отличительная черта этого окраса ярко рыжие щечки и серая спинка серые. Также есть такие цвета мадинов, как палевые. Вот сейчас вы видите, это палевый цвет. Чем они отличаются? Спинка у них более светлая, нежели у обычных зебриков. Это наиболее распространенные виды. Также бывают рыжие, это очень красивый вид, но есть один минус в том, что они считаются такими выставочными и их зачастую не часто можно встретить. Сейчас я вам хочу показать тоже необычные расцветки Амадинов. Это вот у нас перед вами рыжий Амадин, черный рыжий щеки. Или вот этот вот. Не грузится картинка, но давайте я вам покажу. Это вот похож, но на пингвина. Кстати, вот рыжие амадинчики являются наиболее, как бы, такими редкими. Это выставочные виды. В чем же состоит отличие всех видов амадинов? Я хочу сказать, что вот эти цветовые мутации можно достигнуть разными путями. Причем скрещивание или же просто путем, можно посадить просто обычных серых зебриков Если вам повезет, у них в роду окажутся, например, мормозеты, палевые птички То вполне возможно у вас появятся очень красивые птенцы <coughs> То есть вероятность получения такого вида всегда остается Цвет самочек потруднее отличать, нежели цвет самцов и выбирать в связи с этим вид. Чего вот вам показать? Это черная зебровая амадина. Существуют самые различные цветовые мутации зебровых амадинов. Сейчас вот перед вами обычная природная серая амадина. Это мормозет. Перед вами два самца. Вообще бывает двух типов. Это континентального, это вот этот вот, который слева. И регулярный, это который вот справа. Сами видите разницу в цвете. Это самка видом рамозет. Зебровая палевая мадина. Отличие между палевыми и обычными заключается только в цвете спинки, как я вам уже и говорила. Чернощекая зебровая мадина тоже очень интересный вид. Как вы видите, у них нет рыжей окантовки, вот тут вот рыженьких, рыжий полоски. Полоска черная. И щечки у них не рыжие, не красные, а черные. Это самец, вот это вот перед вами самка. Это да, осветленая зебровая амадина, в принципе не особо отличается от обычных видов Черногрудая зебровая амадина Как вы видите, грудка занимает черное большое пространство Щечки тоже занимают более большое пространство Это оранжево грудая амадина хочу обратить ваше внимание на цвет грудки он оранжевый, не знаю хорошо видно или не очень это оранжевая грудка тут тоже присутствует оранжевая грудка а, вообще цветовой вариант самодинов можно отличить зачастую только по самцам На что самочки цвет у них почти одинаковый да, вы можете отличить оттенки, но Всю вот эту красоту вы не сможете предугадать. Это пестрая зебровая мадина. Как я вам уже говорила, пингвин. Это белая зебровая мадина, тоже достаточно часто встречающаяся. Но ну, самые распространенные это вот обычные амадинчики. Также, возможно, белые. Хохлатая зебровая мадина. Так. Вы видите, у нее такой холок чупчик так же, как у некоторых видов канареек. Чернолицая зебровая Амадина. Отличительная черта, во-первых, черная грудка. И в зоне щечек, около клювика, не белые прожилки, а черные. Вот это тоже черналица, вся черненькая. Вот. Вообще существует большое количество разновидностей зебровых хамадинов. Конечно, самые такие красивые идут на выставку и достать их очень трудно. Но я вас сейчас хочу познакомить, как бы со всеми разновидностями, со всеми видами чтобы вы тоже знали о том, что такие виды существуют и возможно сможете больше узнать об этой теме сейчас перед вами доминантная серебристая зебровая мадина, самец и самочка вообще бывают различные комбинации зебриков это вот рыжие птички в периоде линки а также вот хочу вам показать табличку зебровых амадинов различных расцветок как вы видите еще хочу сказать что может меняться цвет клювика у зебриков, то есть он может быть красный, черный рыжий гораздо больше об этих забавных птичках об их цветовых мутациях вы можете посмотреть при желании в интернете вы увидите большое количество сайтов разнообразных о зебровых амадинах. Большое количество формов. Наиболее распространенные формы, и те, на которых я смогла найти очень, интересные, очень интересную информацию, это Амадина 24, майбет Другие питомники тоже очень предоставляют хорошую и интересную информацию. Ну, как бы некий такой толчок. Для развития этой темы я дала. Надеюсь, вам понравилось. Вы узнали побольше о расцветках зебровых мавинов. И я думаю, они стали для вас более интересными и увлекательными птичками, Они а просто маленькими серыми африканскими воробушками. Ну что ж, до встречи. Пока!